рад вас видеть. Спасибо, да. Добрый день, да, взаимно, да, очень рада да, тоже видеться, да, да, я постараюсь да. поделить, У поделиться. Да, времени, да. Расскажите, пожалуйста, вот, про вашу программу. С удовольствием, спасибо большое, всех приветствую, надеюсь мой экран видно. Да, видно? Видно. ваш экран, да, видно. Все, отлично, отлично, тогда начну, не будем терять время. Я являюсь региональным директором и членом приемной комиссии на территории СНГ в британских школах МПВ. Британское среднее образование – это уже совсем такой другой пласт, это тот золотой стандарт качества, который известен во всем мире. И я расскажу непосредственно, представлю сегодня, постараюсь очень кратко представить школу MPW, которая является одной из самых известных из школ, школ Великобритании с очень хорошей репутацией на протяжении многих лет школа MPW появилась в 1973 году и я буквально пару слов скажу об истории потому что это важно в рамках нашей темы сегодня. MPW – это три фамилии, три первых буквы, фамилии, вернее, основателей школы – Мандер, Портман, Вудвард, три друга, которые являются выпускниками Кембриджского университета. И в 1973 году решили открыть школу, которая бы заимствовала методику образования Кембриджского университета и использовала ее, адаптировала бы ее для средних школ. Такого в Англии не было, и они стали первыми, и до сих пор в полной мере MPW является единственной школой, которая адаптировала, заимствовала методику преподавания Кембриджского университета. И uh, уже 50 лет практически школы uh, не меняются, традиции школы не меняются и до сих пор на самом деле только школы uh, разрослись и uh, на самом деле до сих пор та же самая, те же самые методики используются. Сейчас школы MPW находится в трех городах Великобритании, это Лондон, Кембридж и Бирмингем и принимают студентов британцев и иностранцев с 14 лет, то есть это старшие школы. Сейчас я покажу, как выглядит школа в Лондоне. Как она в 1973 году здесь находилась, так она и выглядит. Единственное, что стало больше. Это район Южный Кенсингтон. Это первая зона напротив Гайдпарка. Это один из самых респектабельных, спокойных, комфортных и безопасных районов центра Лондона. И перейдем немножко непосредственно к теме нашей сегодняшней презентации. Это о чем же заключается вот эта методика обучения. Конечно, методика большая и разветвлений у нее очень много, и она очень сложная. Поэтому рассказать обо всех нюансах я сегодня не смогу, но буду рада обсудить подробнее на консультации. Обращайтесь к партнерам, если будет такая необходимость. Сама методика основана на критическом мышлении, дискуссии и так называемом проблемном обучении. На самом деле это не только методика Кембриджского университета, но и методика преподавания медицинских вузов, программ по медицине. Это одни из самых сложных программ не только, наверное, в Великобритании, но и везде. Ну и а я попробую рассказать о тех моментах, тех нюансах, которые находятся на верхушке айсберга, но, ну, наверное, нам будут наиболее понятнее. И, и прежде всего заключаются они в небольшом размере групп, небольшом, небольших, небольших классах. Если бы вы, например, мы с вами были бы учениками Кембриджа или Оксфорда, то, скорее всего, на первом курсе нашей группе было бы 5-6 человек. На втором и третьем, возможно, осталось бы два, а может быть, даже один на один были бы занятия. Так вот, эта методика индивидуального подхода, так называемая Tutorial System, это то, чем отличается обучение в Кембриджском университете от многих других замечательных университетов Великобритании и мире. И в МПВ также сохраняется этот принцип. 9 человек было высчитано, было а, решено, было а, обосновано, что 9 человек в классе – это максимальный размер класса в средней школе для того, чтобы преподаватели, ученики могли максимально сконцентрироваться на том или ином вопросе. А, причем даже на самом деле 12, 13, 14 человек считается, что у преподавателя уже нет возможности уделять настолько индивидуальное внимание каждому человеку. А если 2-3, например, в школе или 4, то пропадает элемент дискуссии. Так вот, 9 человек, никогда более 9 человек в классе а в МПВ на программах, не бывает. Следующий очень важный момент, который также используется сейчас очень многих школах, и это очень здорово, это замечательная традиция, тенденция. Первыми буквально были именно школы W. Это система персонального тьютерства или индивидуального тьютерства, или помощник, куратор, наставник, называют как угодно. Но на самом деле в Англии это называется PT, Personal Tutor. Это человек когда вы приезжаете, когда дети, когда э, родители отправляют детей в британскую школу, то ребенок сталкивается э, с таким понятием, как PT, Personal Tutor, это наставник, куратор, который помогает как в академических вопросах, но на самом деле не только далеко за пределы академических вопросов, потому что, в принципе, с академическими вопросами помогают любые преподаватели, они всегда готовы, открыты, и есть специальные часы в школе, когда каждый ученик может остаться, и позаниматься с преподавателем индивидуально. Но личный куратор также занимается вопросами поступления, вопросами быта, эмоционального характера, любыми другими вопросами, которыми, которые могут волновать студенты. И я покажу здесь, сделала скриншот буквально, наши недавние, совсем недавно публикацию делал Forbes, я думаю, Forbes Publication, все знают, они обращались к нам за советом по поводу как раз системы тутерства, и была написана большая статья, где... Выступали в том числе наши преподаватели и наши студенты. Вот вы видите здесь Владислав Гальперин, который сейчас уже учится в Imperial College London, рассказал о том, что тьютер это... На самом деле не только академический, академический успех, но это подготовка, и, как вот здесь тренировка, отвечать на сложные вопросы, стать более уверенным, разобраться в вопросах тайм-менеджмента, соединить, успеть все свои выполнить все дедлайны. Но и как вот здесь говорит, Тьютор был третьим родителем на время обучения. То есть это человек, который действительно а, играет очень важную роль. Это не просто преподаватель, который помогает, подтягивает по тем или иным предметам. Но если уж говорить и о преподавателях в МПДАБЛ, то действительно, здесь тоже нужно очень важно, а, здесь тоже очень важно отметить, что а, преподаватели МПДАБЛ действительно профессионалы. Все преподаватели являются Действующими экзаменаторами, либо занимают более высокие должности ä, при ä, сдаче экзаменов в стране, то есть являются экзаменаторами на выпускных экзаменах. Некоторые из них составляют эти экзамены. Например, наш преподаватель по психологии является также составляет экзамены Level по психологии, которым которые пишут все студенты Великобритании, сдающие этот экзамен. И это значит, что тот опыт, который имеют преподаватели из года в год уже много, работ, много лет работающих в ЭБДАВЛ, некоторые из них действительно по 30 лет работают уже, как, например, Ричард Мартин, который здесь, про которого здесь идет речь. Я взяла из интервью одной из наших студентки Софии, которая училась у нас в ЭБДАВЛ несколько лет назад, и как раз говорит о том, что преподаватели действительно, там да, было интересно слушать, впервые увидела учителя, который реально кайфует от того, что передает знания. И на самом деле и это, наверное, ключевой момент, потому что в маленьких группах с преподавателями, которые действительно любят свое дело, которым очень интересно преподаваться, передавать знания, делает MPW уникальной школой, которая ведет к успеху в будущем наших учеников. Об этом я сейчас пару слов еще также скажу. А, ну и вот эта вся методика, которую мы уже используем 50 лет, адаптированная под среднюю школу, также уместилась в той литературе, которую пишут э, с, у преподавателей MPW. Это книги, знаменитые наши Тротман, да, гиды или э, «Как поступить в Оксфорд» или «Кембридж». Это э, литература, которую пишут преподаватели совместно с ЮКОС, преподаватели MPW, которые пользуются очень многие школы Великобритании. Это энциклопедия по поступлению на все специальности, от того, как выбрать предметы, до как поступить, какие этапы пройти, чтобы потом в будущем быть успешным специалистом в любой сфере – медицина, психология и так далее, так далее. Так вот, это говорит о том, что, имея собственную литературу, мы можем абсолютно точно говорить о том, что MPW является методологии в средних школах Великобритании и действительно преподаватели знают, как подготовить студентов к поступлению в такие университеты, как Оксфорд, Кембридж и другие знаменитые университеты Великобритании и мира. Буквально пару слов еще скажу о том, Куда поступают наши студенты? Какие есть в МПДаблові особенности? Буквально в трех словах. А Дело в том, что э, очень часто спрашивают, какие рейтинги. Очень часто родители э, интересуются рейтингами. Так вот, рейтингов школ, средней школы в Великобритании нет. Такого рейтинга, который бы объединил все-все-все школы. Есть некоторые частные рейтинги. Э, это совсем другой вопрос. Но есть государственные инспекции, ОФСТЭТ и ISI, э, которые проверяют все школы и выставляют свою оценку, дает свое резюме и проверяют школы по многим показателям, начиная от успеха, от оценок, что может быть первым очевидным, кажется, показателем, но и заканчивая лидерскими качествами учеников, насколько они довольны школой, насколько они чувствуют себя комфортно, довольны ли родители, какой преподавательский состав, какие университеты, в какие университеты студенты И так далее, и так далее. Так вот, МПВ на протяжении проверки, проверяется школа МПВ последние 20 лет, на протяжении 20 лет ни разу не была а, ниже, чем самый высокий показатель, который называется Outstanding. И это единственная группа школ, где все три, то есть Лондон, повторюсь, Кембридж, Оберманген, все три школы, имеют показатель Outstanding на протяжении 20 лет, который существует проверка, который, который существует проверка именно в нашей школе. Также школы ходят стабильно в 15% лучших школ Великобритании по результатам экзаменов выпускных A-Level. И есть такой интересный еще момент в Великобритании, называется он показатель роста студента, то есть насколько студент улучшает свои же результаты с момента, когда он начинает учиться в школе, до момента выпускных экзаменов. Так вот, МПДАГУ входит в топ-1% школ школы Великобритании по этому показателю. И это говорит о том, что студенты иногда приходят с оценками, может быть, не такими высокими, но участь, обучаясь в школе на протяжении двух, иногда трех лет, максимально поднимают свои, максимально улучают свои результаты. На следующем слайде я покажу uh, только несколько университетов. Вы засветите самые лучшие университеты, включая Оксфорд, Кембридж, UCL, Империал. Uh, 25% студентов каждый год поступает в топ-10 университетов Великобритании и 75% поступает в Russell Group, или лучшие 24 университета Великобритании, куда в том числе входят эти 10, университет, 10 университетов. И это говорит о том, что намного больше половины студентов поступают в самые высокие буретниках университеты страны и мира. Ну и завершая, хотелось бы сказать... Когда можно начинать учиться в школе, в средней школе Великобритании можно приехать 14 лет после восьмого класса, можно приехать после 9 и 10. Соответственно, после 8 класса впереди ждет 4 года в британской школе, потому что в Англии учится на год больше. А в 15 лет 3 и в 16 лет это самый популярный, скажу, период, когда приезжают к нам иностранные студенты, в том числе студенты из СНГ. Это после 10 класса своей школы в 16 лет приезжает на последние два года в школы, которая называется A-Level, и программа предполагает изучение всего лишь трех-четырех предметов с подготовкой к поступлению в университет и дальнейшему поступлению в университет. В зависимости, от, в зависимости от программы необходим английский средний и выше среднего, но все моменты по поступлению, по аппликационному процессу коллеги будут рады обсудить, также я буду доступна всегда для консультации. А на этом моя часть завершилась. Спасибо большое и буду рада ответить на вопросы, если не появится. Да, спасибо вам большое за такую интересную презентацию, такой впечатляющий список университетов, куда ваши выпускники поступают действительно одни из лучших университетов. Мира, вот, да, вы все, если есть кому-то вопросы, то задавайте, можете на персональные консультации, мы можем ответить в конце. Ну, например, давайте на один ответим. Вот стоимость обучения в школе, в пансионе, какая примерно? Очень вот. сильно зависит от кампуса, да, очень сильно зависит от кампуса и от программы. Но в среднем да. программы начинаются от 18 тысяч фунтов за год. Это с проживанием да. или это только обучение? Это, это просто обучение. Просто да. обучение. Хорошо, да, то есть все вопросы будут. В конце ответим, либо на персональную консультацию, если вы намерены серьезно ехать, вам подробно все ответить. Спасибо большое.